Всем привет, друзья! Вы на канале Чайок ТВ. В этом видеоролике я вам покажу, как же можно использовать бажик на телепортацию. Как же его делать и на какой карте его лучше делать? Но забегая наперед это скорее всего не бажик, а фича такая. И сейчас я обо всем подробно расскажу. В общем, заходим в комнаты и ее лучше дропать на средней карте. Карта называется Mira HQ. Эта карта идеально подходит для этой фичи. Сейчас я как раз об этом расскажу. В общем, я захожу в комнату и сразу покажу, как его делать. Запомните, где находится джойстик. Это очень важно. Также... И все, сейчас показали, кто член экипажа. И сразу беру там, где джойстик. Вот это место. В общем, покажу еще раз. В общем, ребят, я нахожусь в другой комнате. И запоминайте, где находится джойстик. Сейчас начинается игра и будет загрузочный фон. Смотрите, появились игроки. Я тяну джойстик вниз. И, блин, немножко не получилось. В вот общем, смотрите, покажу суть этой фичи. Получается, мы спавнимся вот здесь. И когда загружается фон, когда появляются игроки за вами. Когда уже показывают э, то, что вы убийца или нет, вы тянете джойстик вниз. И нужно это сделать э, на опыте, и тогда у вас прям очень хорошо получится. В общем, сделаю еще один дубль. В общем, смотрите, вот он джойстик. Э, вам нужно его запомнить, где он находится. Прям запоминайте, э, чтобы по нему не промахнуться. Сейчас опять будет загрузочный экран. И смотрите... Все, появилось то, что вы член экипажа или убийца. И все, вот так очень прикольно это работает. То есть игроки пока только-только появились, я уже убежал от них. И если, например, я буду быть убийцей, я могу, например, спрятаться и убить кого-нибудь, когда только подбежит. И все будут там вместе бежать и короче думать будут друг на друга, а вас и не заметят Потому что вы уже давно убили и убежали Это очень классная фича, особенно если умеете ее применять В общем, а, так... Ты был на канале Чайок ТВ, я тебе показал очень крутую фичу Особенно научись ей пользоваться, и тогда она будет для тебя очень сильно полезной. Не забудь подписаться и поставить лайк, потому что сочетание серой подписки и синего лайка улучшает настроение, это проверено. Также 90% людей смотрят мои ролики без подписки, причем мы прирост на канале 20 человек в день. В общем, ты знаешь, что делать. Пока.